Такого сказал то я все как есть я так и сказал все я пошел а про члена почему если женщина ругается ну вот нельзя поднимать руку нельзя поднимать ногу зубы что тут еще было колено голову а член можно поднять я думаю любая нормальная девушка против вряд ли будет что-то у нас такая тема сегодня пошла